Сначала хорошо промоем рис Тут это важно, не торопись Затем нагреем масло в казане, который установим на огне Туда куски баранины отправим и хорошенько их там обжарим Почистим и, и нарежем лук, луковиц несколько штук Затем порежем морковку соломкой ее должно быть по весу столько, сколько мы взяли риса для плова. Не больше. Честное слово. Репчатый лук отправляем в котел. Туда же морковь. Аккуратно кладем соль, перец, зира и вода. Итак, 40 минут и готов зирвак. Поверх укладываем мытый рис. В конце чеснок головкой вниз. Добавляем воды. Убавляем огонь. Накрываем котел и ждем. Поверьте, запах волшебства минут через сорок едва заставит облизнуться сотню ртов. Примите поздравление, плов готов.